Скончавшийся от последствий коронавируса 5 июля Владимир Меньшов, как известно, больше 50 лет прожил в браке с актрисой Верой Алентовой. У звездной пары родилась дочь Юлия, также связавшая свою жизнь с кино и театром. Однако был в жизни супруга в период, когда они расставались на 4 года. Виновницей разлуки оказалась актриса Людмила Туева, которая была на 9 лет младше режиссера. В свое время известная телеведущая Валентина Леонтьева рассказывала об их бурном и стремительном романе. Но отношения продлились недолго, и Владимир Меньшов вернулся к Вере Алентовой, а то его в 1977 году родила сына Александра. По слухам, отцом ребенка был режиссер картины «Любовь и голуби». Об этой истории несколько лет назад, в 2017 году, Борис Корчевников расспрашивал кинодеятеля в своем шоу «Судьба человека». Режиссер заявил, что никакого сына он не знает даже близко, давая понять, что раздувать эту историю не собирается. Это начинается вечер больших открытий, да, моего сына Александра, это кто вам сказал, тетя Валя что ли? Оставьте, ну нет у меня сына Александра. И правда, не стоит даже, это какая-то ерунда, поверьте. Она им не рассказывала эту чушь. Так вот ляпнем, а потом будет гулять в интернете, что Меньшов отказывается от своего сына, смеясь, заметил режиссер. Но телеведущий настаивал, мол, журналисты эти слова могут вырвать из контекста и напишут, что Меньшов отказывается от наследника. От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай. Неожиданно подыграл знаменитый режиссер-ведущему. Накануне, отметим, сообщалось, что наследницами режиссера стали его супруга, актриса Вера Алентова и их дочь Юлия Меньшова. Из недвижимости они поделят между собой квартиру и коттедж.